Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас как всегда приветствует компания WinOption Signals И сегодня у нас на рассмотрении стратегия для бинарных опционов Binary Extreme Nemesis Данная стратегия с виду может показаться сложной из-за обильного наличия индикаторов, но на самом деле это не так Правила этой стратегии элементарно простые и эффективны, а прибыль можно получать почти сразу после ее использования так как стратегия рассчитана на сделки с экспирацией в одну свечу Данная стратегия все время менялась и дорабатывалась, но изначально она была представлена в том виде, в котором она у нас на сайте. Данная стратегия использует несколько стандартных индикаторов, и поэтому они устанавливаются с определенными настройками. Индикаторы RSI, DMARC и MFI устанавливаются с периодом 4, все остальные индикаторы остаются с настройками по умолчанию. Если у вас возникают сложности с установкой индикаторов в терминал MetaTrader 4, то вы можете посмотреть данное видео, которое находится прямо в этой статье. В нем подробно рассказывается о том, как правильно устанавливать индикаторы. Также в конце статьи можно скачать индикаторы и шаблон для данной стратегии, чтобы не устанавливать все самостоятельно. А теперь давайте рассмотрим правила торговли с помощью данной стратегии на реальном графике. Суть данной стратегии сводится к тому, чтобы наблюдать за индикаторами и смотреть, когда они находятся в зоне перекупленности или перепроданности Правила данной стратегии не подразумевают, чтобы все индикаторы одинаково показывали один и тот же сигнал И соответственно показаний всего трех подвальных индикаторов будет достаточно для того, чтобы входить в сделку Еще одно правило подразумевает касание или пересечение ценой границ индикатора Bollinger Bands И совместив все эти правила вместе, получаем что для опциона Call нам потребуется, чтобы цена пересекла или была рядом с границей индикатора Bollinger Bands И как минимум три остальных индикатора находились в зоне перепроданности Как в данном случае, где сошлись все индикаторы кроме одного Как уже говорилось ранее, этого было вполне достаточно для открытия опциона Call Соответственно для опциона Put правила полностью обратное касание верхней границы индикатора, а также остальные индикаторы, которые находятся в зоне перекупленности. В данном случае все индикаторы показали одинаковый сигнал. Более подробные данные о том, какие уровни индикаторов являются уровнями перекупленности или перепроданности, можно посмотреть в статье на сайте, где все подробно расписано. И последнее, о чем хочется сказать, это о том, что данную стратегию можно использовать агрессивно или консервативно. Консервативный вариант подразумевает входа в сделку после того, как будет закрыта свеча, которая касалась границы индикатора Bollinger Bands. А агрессивный вариант подразумевает вход сразу после касания ценой индикатора. Какой из них использовать, решать вам. Но конечно же агрессивный вариант несет в себе повышенные риски. А теперь давайте попробуем совершить сделки на реальном счету с использованием агрессивного варианта и посмотрим что из этого получится. По итогу имеем четыре сделки, три из которых оказались прибыльными. И так как использовался агрессивный вариант, в одной из сделок был применен Мартингейл. Обратите внимание, что Мартингейл применяется только потому, что это позволяет делать торговый счет. Если же на вашем счету недостаточно средств, чтобы постоянно увеличивать размер позиции, то не стоит увлекаться системой Мартингейла, так как нарушение правил money management может повлечь за собой потерю всего депозита.